Всем привет, с вами Генсоник, и сегодня мы поиграем в игру Anti. По крайней мере, я надеюсь на это. Я ее пытался меризисом сейчас записывать, она вылетала. Стоп! Yes, it works! It works! О oh my God, it works! Ну, мы бы были. Или они такими должны быть? Ой, Задание... Выйти... Выйти из зоны Ну, я не понимаю... Um. Не хочу, наверное, как-то спрякать ботикам. Так, пересимаю. Так, три, четыре точки. Ну, а, так. Ну, игра лично мне напомнила Кейкстори. Не знаю, кто-нибудь, может, играл, кто-нибудь, наверное, нет. История, это такая маленькая игра, в мы играем за... Мэ... ...пацана какого-то, честно говоря, не знаю. Так, какие-то Ладно, без да, вот игра сделана на движке Godot Engine. Не надо спрашивать, откуда я знаю. Ах, те нет. Ну тут вот, вот так ясно, мешаль показывал. Ой. Да, что-то такое. Так. Я хочу почитать. Вот Uh, задание. придумать вниз из высоты. Ты будешь в порядке. Конечно. А, да, в порядке. Ну, uh, да, в порядке. Действительно, не набрал. Оби... А, uh. Цель зелёная. Зелёная штука здесь. Да. Она а гота убить. Удачи, конец. Возможно, иметь в виду готова убить. Или... Нет, тогда бы гота -то килл был бы. Готовы Здайся, я буду с тобой скоро. Еще... Честно говоря, опять-таки мои знания английского меня же подводят. Они у меня плохие. Я со всеми этими парнями не буду говорить, скажу. Ой, я помню, такие штуки были, точнее есть в Мегамане 11. Ну, похожие, по крайней мере, подействуют. То есть... Они там тоже вот такой вот дичи Тут секретный уровень, насколько я помню. Да. Секретный уровень, да. Внимание, это может быть трудно для некоторых людей. Э -э и это скипнет, ну, пропустит большую часть истории. И в этом уровне ты не сможешь продолжить. Это не можешь продолжить. Ты не можешь продолжить. To <tom> Эх. Да, я кидаю Так, ну Сейчас будет ну, довольно-таки жесткий, насколько я помню. Вроде бы. Возможно, завтра. Я сделаю стрим... Ну или видео. Начну делать. Омегамен 11... Так, ретфар. Идем, конечно. Начинаем. Честно говоря, я не помню, когда я нашел... А где нет, я вспомнил, я помню, когда он ее нашел. это было, когда я копался в Green Jolt Gems, и, и искал там хорошую кривку, этот был хороший, я его скачал, по крайней мере, съедя осталь... всего остального, что там было. А, ну и еще эти Game Jobs практически не нашли. Так, в где-то. Ну, мы по сюжету будем и, и, проходить и, в следующий раз, в следующем видео. Я, по-первых, либо. Ох, здесь много мусора. И... Что-то есть здесь? Я бы лучше позвонил... ...это такого не Конец. Я, уже говорил, что игра сделана год годы Тензиума. Ребята, говори. Кстати, припускаем мы именно часть сюжетную, потому что... Я помню, что тут есть босс. Там дальше будет босс. То части, которую мы припустили. И вот из-за него, по сути... Распуск ибус решен. Потому что у вас, если честно, мне не поддается... Да, я вдохну, пожалуйста. Так, вот из помню ибус Ну, икра... И зажали... А, чё? В смысле? Икра лагает чего-то... Возможно, это из-за записи... а <свист> Допустим... Допустим... а Ладно, я не понимаю, почему они... играют лагает... Развернись ты... Давай, давай, давай давай... Я обязательно прорвусь к финишу через... лаги. Так... Ну ладно. О! Так, мы спауним себе кучу мусора. Поднимайся наверх. О, да, я помню, что тут. Скоро всего, тоже будет босс. Ой. Я вот не понимаю, честно говоря, почему игра лагает. Как бы... Мне кажется, с такой вот... Не то что графикой, а с таким количеством объектов относительно маленьким. Игра не должен... С игрой не должны быть проблемы. Причем, когда я играю без записи, все нормально. А стоит мне включить запись, происходит вот такое вот. То ее миг или секшен не хочет записывать. Мне приходится использовать бандикам. А с бандикамом она, видимо, лагает. А как пользоваться фрапс и фрапсом, я не понимаю. Поэтому он был удален в первый же день. Это будет долго. Долгое будет такое. Вот. Сейчас... Да. Ну, можно немножечко сократить эту битву. Да. Можно. Так. Задавайся сейчас. Здесь фаны безумные. Не то чтобы вы видите меня Ну ладно, я просто прошу. Опять-таки я как обычно ничего не помню. Да, я забыл. Ой, хита та та Я помню, как я это сводился, когда я это Увидел. Ой, хитра-та-та. сайт зеленых игроков на фоне зеленого. Если честно, я вообще не их увидел. Ой, привет, еще один босс. Мне и так игра не дается скучиться с босса. Ты что? Я что, так быстро до какой-то второй фазы дошел? сюда ой опять ну нет ну нет нет пож пожалуйста нет ну нет вы серьезно серьезно ой ну сюда конец главное чтобы тут еще не вылезали клоны ой, я да что это но, то, то, то, то, то что такое?